Всего лишь маленькая неуверенность в себе отталкивает многих владельцев моторизированной техники от возможности самостоятельно найти и устранить причину ее неисправности. Если все делать внимательно и без спешки, то вероятность определения точного места неисправности будет высокой. Последовательная разборка всегда должна сопровождаться внимательным осмотром каждого снимаемого узла или детали. Паранитовая прокладка будет у нас под номером один. В нашем случае отверстие в карбюраторе плохо уплотняется прокладкой. Воздух с импульсного канала частично будет уходить в атмосферу и наоборот, атмосферный воздух будет всасываться в импульсный канал. Как правило после снятия какого-либо узла с имеющейся паранитовой прокладкой лучше всего заменить прокладку на новую так как ранее установленная будет уже выжатой, а герметичность будет неполной. На впускном коллекторе отпечатываются все неровные места соприкасаемых поверхностей. Очень хорошо видно, что прокладка не была герметичной. Импульсный канал связывался с атмосферой. Через отверстие впускного коллектора виден чистый поршень с кольцами в хорошем состоянии, что говорит о недавнем ремонте или профилактике. Итак, паранитовая прокладка выжита, и виден контур прилегающей поверхности. Может кто-то будет использовать такую прокладку многократно, но мы уж точно будем менять ее. Спокойно не спеша и диагонально откручиваем стягивающие болты карбюратора. Разбираем карбюратора на три главных элемента. Ручной насос предварительной закачки топлива с ниппельным клапаном. Клапан снимается очень аккуратно. Проверяем ниппель клапана на отсутствие нарывов и на имеющуюся эластичность. Седло ниппельного клапана будет у нас под номером 2. Налет желтого цвета на седле со стороны всасывающей части клапана не мешает работе остальных элементов карбюратора, но при его отслоении попадание в нагнетающую систему может повлиять на работу карбюратора в целом. Мембрана подкачивающего топливного насоса-карбюратора. Проверяем на наличие трещин и разрывов. Управляющая мембрана главной дозирующей системы будет под номером 3. Прокладка повреждена, на пятачке мембраны имеется небольшое количество высохшего клея используемого для герметизации камеры дозирующей системы. Игольчатый клапан будет под номером 4. Игольчатый клапан с рычагом управления и обратный клапан главной дозирующей системы. Аккуратно извлекаем игольчатый клапан и осмотрим его седло. Не трудно заметить, что седло игольчатого клапана покрыто грязью что свидетельствует о неполном уплотнении этого клапана, подкачивающего насоса и дозирующей системы. Фильтрующая топливная сетка будет под номером 5. Извлекается сетка из гнезда легко и может заменяться. А вот что под сеткой многие не замечают надея, что любые отложения легко удаляются промывкой или продувкой. Эти отложения в гнезде под напором топлива забивают ячейки фильтрующей сетки и в это время количество поступаемого в карбюратор топлива ограничивается или вовсе прекращается. Двигатель с чередованием останавливается в режиме увеличенного потребления. Легко запускается и работает на холостых, а при увеличении оборотов опять глохнет. Итак, что мы имеем? 1. Поврежденная прокладка. 2. Налет в для насоса предварительной закачки топлива. 3. Остатки клея на управляющей мембране. 4. Грязь все для игольчатого клапана. 5. Грязь в гнезде под фильтрующей сеткой. Обратный клапан главной дозирующей системы мы пока не трогаем и займемся детальной чисткой карбюратора. 4.